Да. Доброе утро всем. И вот такое у нас утро. Проливной дождь. Льет, как из ведра. А деревья стоят. Такие напитанные. Сильные. Крова даже позалюмела. Несколько дней уже. Но не такой сильный. Сегодня чрезвычайно сильный. Смотрю в сторону моря. Море ничего не видно все такая мгла туманка здесь видно кусочек канала от канала еще метров 300 и начнется балтийское море в общем в любом случае у нас помягче чем в анапе там действительно потоп Пожаров у нас нет, слава Богу. Якутия горит, Греция горит, Турция горит. Такие климатические качели. Вероятно, нам придется всем с этим смириться. Берегите себя. Всем доброго дня.